Канал Бухгалтерские услуги. Те, кто заходил на мой сайт, то знают, что ко мне можно обратиться за услугой ведения бухгалтерского и налогового учета в вашей компании или ИП, а также за услугой по обучению в программе 1С-Бухгалтерия или за услугой по проведению аудита вашей информационной базы в программе 1С-Бухгалтерия. Тема этого урока посвящена расчету декретных в программе Бухгалтерия 8.3. Заходим в меню «Зарплата и кадры». Далее «Зарплата», «Все начисления». «Создать новый документ». Здесь открывается окошко и три варианта документа. Начисление зарплаты, больничный лист и отпуск. Выбираем «Больничный лист». Далее нужно выбрать дату, когда вы производите начисление и месяц. Ну, месяц так чисто символически, потому что больничный лист, потому что декретный, больничный лист по декретным, он длится 140 дней, поэтому месяц выбираем какой-то, который попадает в этот период 140 дней. Дата. 31 августа, месяц, август. Выбираем сотрудника из списка ваших сотрудников. Так, вот этого сотрудника я не вижу. Сейчас я посмотрю зарплаты, увольнение. Так, сейчас помечу документ на удаление. Удаление. Сотрудника не вижу, потому что на сотрудника создан приказ на увольнение. Еще раз, все начисления. Открыт уже наверху в окошке больничный лист. Повторно пробую выбрать сотрудника. И вот появилась девушка, по которой мы и будем оформлять больничный на декретный отпуск. Далее в этом окошке номера листка нетрудоспособности забиваем номер с больничного листа. Причина нетрудоспособности открываем по черной стрелочке, по черному треугольничку вниз и выбираем нужную нам. Это 05. Отпуск по беременности и родам. И смотрим непосредственно в больничный лист и выбираем даты этого отпуска, которые написаны в больничном листе. У меня это с 17 мая по 3 октября. И сразу автоматически программа проставляет количество дней, 140. Процент оплаты декретных всегда составляет 100%. И всегда идет полностью за счет средств ФСС. Работодатель ничего не выплачивает. И вот сумма получилась такая маленькая. Почему? Потому что база ведется, ну, во-первых, с этого года, во-вторых, оклад у сотрудницы 10 тысяч, соответственно, сумма расчета зависит от оклада, и средний заработок совсем маленький. Заходим на вот этот карандашик и нажимаем «Изменить данные для расчета среднего заработка». Здесь... Нужно заполнить средний заработок сотрудника, который, сотрудница, которая уходит в декретный отпуск за два предыдущие года. И тогда расчет, больнич... расчет декретных увеличится у сотрудницы. Сотрудница вам должна принести справки с места, предыдущих, с места работы за предыдущие два года. Здесь два варианта по месяцам и по годам. Удобнее выбрать по годам. И вносим со справок, которые вам принесла сотрудница, сумму заработка. Предположим, 2015 год эта сумма составила 150 тысяч. И за 2016 год эта сумма составила... 230 тысяч. Нажимаем ОК и смотрим, как у нас поменяется размер декретных вот в этой ячейке всего. Смотрите, сумма изменилась и уже стала 72 777 рублей 60 копеек. Вот таким образом происходит Расчет декретных в программе 1С «Бухгалтерия». Здесь обязательно записать, потом провести. Сейчас посмотрим проводки, которые формируют данный документ в программе. Проводки формируют 96901 и «Кредит 70». дальше что здесь можно сделать здесь можно напечатать расчет среднего заработка средний заработок работника составил 380 тысяч за два предыдущие года и средний дневной заработок составил 519 рублей 84 копейки здесь Далее справочно идет расчет минимального среднего заработка. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что урок был интересным и полезным для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео по теме Введение бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Всем пока!